До цели Домер в наш канал Это про нас Вот мы и взлетели Но не все так гладко проходило Было много перспектив, но ничего не сломило Байковые френды, которые за деньги Готовы были кинуть, готовы ради центра Просыпаясь по повестках кто, кто мог подумать и мне кинул друг, но мне нечего скрывать Я могу даже здесь в номер Кстати, это Ведь у меня большой потанцевал Я сам от себя такого не ожидал. Сейчас я благодарен каждому из вас. Спасибо! Ведь у меня большой потанцевал. Я сам от себя такого не ожидал. Три миллиона на канале Сейчас Я благодарен каждому из вас. Спасибо! Это было тяжело, не спорю. Сделать топ-контент и порадовать людей. Но были времена, когда было тяжело. Но я вопрос до да, меня что-то сдали. Я нашел самых худших для себя людей. Банзиру, даже не клаус, моя банда. Эй, прошел очень долгий путь. Чтоб займеть то, то, что не имел вчера Валентон Спасибо за три миллиона Мои друзья Я буду каждому вам Ведь у меня большой потанцевал Я сам себя такого не ожидал Три миллиона на канале сейчас Я благодарен каждому из вас Ведь у меня большой потанцевал Я сам себя такого не ожидал я каждому из вас. Ну и вы прослушали от большой потанцевал Канип на 3 миллиона подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Описание будет так же, как у него. Слушайте на всех площадках. Ну и всем пока. Смотрите. И другие ядорники мои. Всем пока.